Статья 1 и статья 10 ГК РФ обязывает всех действовать безумно и добросовестно, безумно и добросовестно, безумно и добросовестно, Что, Таня Хулиганин? Привет. Привет. А что, где документы? Вот а Подальше от меня отойдите, в социальную Там, информацию. Сам от меня отойдет от подальше, что ли? Я здесь стою, все, введу, где мы подальше. Прочень, у вас документы есть? Ну, по дорожному обучение все есть еще. Покажите, пожалуйста. Доступ к электричеству у вас есть? Вы, может, пожар хотите устроить? Важность его не устраивает, вам конечно. производится отключение электричества. А на каком основании? Основание а, вам за гражданское средство, если что-то подняли. А там на говорится о том, что у вас имеется задолженность в случае неуплаты при наличии а при наличии, при наличии э, належащего задолжения. Вы будете от себя отключены от электроэнергии. Все разъясню. Евгений, когда тебе электричество отключали? Я тебе помог. Чем ты мне помог? Получил электричество Нет. Ходил, ходил с тобой в лезвеже. -то Забыла, что ли? Показания. А вы нам уведомление принесете От, э, по Евгении? Вторая квартира, Комсомольский, 21. Покажете уведомление сегодня? Или э, откуда-то акт появится? Вот уведомление, предупреждение. Идите сюда. Это что? Это вот по квартире 2? с малом. Вы? Мои. Вот ваше предупреждение. А где ее роспись? возможным постановлением. Вот это твоя роспись? Я. Да. я так не расписываюсь. Ну, пишите заявление, мы проверим, расписывайтесь нет. вы или нет, сделаем сличи. А, под... а вот это чья роспись? Это копию заверили. Это я понял, а чья это роспись? Ну, фамилия, имя, имя, отчество не написано. Ну, кто заверил? Кто подделкой документов ну, занимается? Вот. У КДС ВЖР расписание. У КДС ВЖР не а ни должности, ни фамилии, ни имени отчество. Бумажка мне. ни о чем. Юридической силы не имеет. У договор. Комсомольский 21, квартира 2. Я хочу посмотреть в договоре ее подпись. Ваша сейчас подпись. Проверим. И в договоре. Мы сейчас вот положим ваш договор и предупреждение. Ну, это мама моя. Ну, а вы кто? Я дочь. Ну а кто Спасибо. собственник у вас? Я и мама. Угу. Ну так мама-то расписалась. Ну это и не маме на роспись точно. А, ну, так, ну сейчас придет, принесем договор. Ну, а если, если говорите не ваш. Нет, это не моя роспись. Но и это другой. Маме, Но тогда маме на роспись, если моя. не ваша. А че, подожди, а чья фамилия написана? Е.В. Евгения В. Моя, да. А маму тебя как зовут? Е тоже? Нет. Ну, мою, ну, ну, ну, значит, это типа ее подпись выходит. Милиция. Но она не признает она свою подпись. Под вот, вот эту подпись она не признает. Ну пусть напишет заявление, если не признает. Это уже фальшивка. Вы даже понимаете, что? Ну пусть фальшивка будет. Она пусть напишет заявление. Фамилия, отчество нету вот здесь вот. Гражданский кодекс 19 нарушен. Вот почему. Это кто? Это вот эта роспись вот этой женщины. Зачем? Вот это чья роспись? А это начальника абонентского отдела. А почему на имя отчество не пишет и должен Потому пищи. что когда вам будут отвечать, вам отдавать, будет, отдавать нет, официально по, меня, по запросу, она распишется сделать расшифровку, искать, и делает да вот, расшифровочку. Подожди, вот это получается твой холодильник, да? Когда тебе света отключили, все содержимое? В морозилке было мясо, оно пропало. Приехала домой, уже был запах. А здесь. сколько примерно сумма была? Ну, тысяч на пять точно было продуктов здесь, если не больше. И плюс холодильник провонял весь. И плюс, да, вот воняет холодильник. То есть, платишь, не платишь, все платишь, равно. Платишь, не платишь, да, все равно письма счастья приходят. А подскажи, в абонентском отделе ты ходила, тебе показали оригинал подписи? Нет, оригинал подписи мне не показали. Получается, вы сейчас заключили мировую, они подключили свет обратно. Угу. Ну, а я не понимаю, почему они раньше этого не сделали. Ну, а не... А, ну, получается, мастер ЖО2, Вероника, она просто это перестала с тобой общаться. Да. То есть им выгоднее отключить человека, нежели найти решение проблемы. Ну да, они просто пришли, отключили свет, когда у меня ребенок был дома один. А у тебя двое детей несовершеннолетних. <св Carly> у меня двое детей, да, несовершеннолетних. Я была на работе, старший ребенок у меня находился дома. И, и ты была, получается, вынуждена после отключения света скитаться по разным местам? Да. Жилье непригодное, правильно? Да, то есть ну, здесь никто не проживал, пока не было света, то есть никакого решения принять мирового на словах там как-то что-то, никто не хотел до Вероники я не могла дозвониться. Ты мне еще чаем поил И пожалуйста, показания. У меня было Плачусь сейчас без До нашего похода, почему тебе сведения включали? включали, сейчас народном месте тоже сочиняешься. Видео же есть, Евгения. Так у меня тоже много чего есть, У меня подпись. Ты ну, что-то сейчас тут пойдешь? Пойдем, когда кубик, да? Так. А, а, а, что а что ты мне толкаешь? Я вас не толкаю, не, не путайте. А Стоит? да, мы вас не Мы вас не путаем. Мы вас не Сколько Мы вас Евгений, не участвуй в преступлении. Когда у тебя дети страдали, я тебе помогала, а ты просто <просу> участвуешь в обратном процессе. Зачем ты это делаешь? Антон, я сейчас пойду исправлю. Так это твое дело. Все, против нет. меня не действуй, пожалуйста. Я не действую против тебя. А сейчас ты что сделала? Я его подписала, я поступила я причины, две электронные, а то что у тебя был. А с чего ты взял, что у меня есть долг? Ты хоть читала, что там в документе написано? У тебя на двери вечно написано, что у тебя долг. Деп... Копию акта выдайте мне. Запросите Забросить? Его, Забросить. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Короче, ничего не предоставили, как всегда. Я вас объявляю за самовольное обучение электроэнергии, вы будете включены. Чего-чего, я не слышу вас. Снимите маску, я вас не слышу. 19. Маску Подождите, снимите, маску снимите, я вас <связь> не слышу. Все? Евгения, можешь на чай зайдешь? Пообщаемся. Ух ты, какие у вас классные вещи. Не надоело? Че, уже с регистраторами ходите? А че ты фокусишь? Я тебе разрешал меня фотографировать? А че руки-то трясутся? Счастливо, счастье, что ли, переполнять, или что? Номер машины А918. РН 186 восемьдесят шесть. Тойота черная. За рулем неизвестно кто. Дисплеи можно Конечно сейчас. Так. Мандриченко Владислав Василий. Владимирович. У вас кусать? Давайте. Похож? Нет. Yeah. Ну, может, у вас это -а касается. А, бывает, так. Что за хулиган у вас бегут, уже третий раз отключают? <связано> Все признаки террористических как. К сожалению, к сожалению, вы. <связано> <связано> а вас что? <связано> а нас мало. Ничего себе мало. У нас много людей мало. Ничего себе мало, когда ко мне тут самона приходили, что-то у вас немало было. Ну, Двери вынесли я, дважды. Я, я же здесь не был, я же откуда нас ну, кормить было. Че, много кому отучают, по-моему, Конечно. Да. Бывает, бывает такое. Ну, имеется ввиду в виду что сообщения разного характера бывают. Одно сообщение вот, может там час полтора посидеть. За это время там 5-10. Вот объект, убивает. Ну, всякое бывает. Нет, я имею в виду. А по электричеству, ну да, бывает. По электрическому бывает. Редко, бывает. Ну, по крайней мере, я заступаю, но... Редко. Ага. Что-то еще? Конечно, сейчас самое главное про террористический акт. Ага. Согласно статьи 205 УК РФ, террористическим актом является двойдущая. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека причинению причине значительного имущественного ущерба. Согласно постановлению номер 1 на 9 февраля 2012 года Пленума Верховного Суда Российской Федерации, устрашающими население могут быть признаны а, такие действия, которые по своему характеру, характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и за безопасность близких, сохранность имущества. Так, пункт 3. Самый главный подход под иными действиями, устрашающими население и создающими опасность гибели человека, сочинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий, в статье 205 УКРФ следует понимать, например, устройство в аварии на объектах жизнеобеспечения, в том числе электроснабжения. На данный момент электричество в квартире номер 16 отсутствует более трех часов. Никаких задолженностей. Или УК ДСВЖР или другими компаниями, установленных судом, не имею. Данный факт подтверждает два чека. Фото у меня на телефоне есть. И мне можно Конечно, пожалуйста. По оплате за электричество. Номер Курск вам известен? У вас есть отпечатки? Номер да. Номер Давайте. Фото есть? Есть. Перекиньте. Ну, вообще, по идее, как бы, ну, нельзя. Как нельзя. Я вам делаю устное обращение, согласно 59.00. Нет, устное обращение, да. Вот. вот, давайте приняли устное. Да. У нас приобщено к когда ранее зарегистрировано, 11.089. То есть 10.89. Так вот, 11.089. Ну да. Номер курса. Это номер курса. А сынущий число. 23.06. 21.00. Действовать. Разумно и добросовестно. Статья 1 статья 10 ГК РФ обязывает всех действовать безумно и добросовестно. Безумно и добросовестно. Безумно и добросовестно. А, разумно. Ну, я уже заговариваюсь, да, здесь все большой. Разумно и добросовестно. Так. И Кондрашов меня знает, и Луценко. С Луценко общаетесь? Ну, конечно, посреди. Ну, привет вам передавать Видео, mm -hmm. видео про него смотреть, как он людей психушку сдает uh -huh. необоснованно. ясно, ясно. Не яс, не яс. Посмотрите про Кондрашова, как он это, изменения в законодательство вносит от руки и поинтересуйтесь, откуда он пришел Сургут из Карелии и почему он трижды фамилию поменял. Так, а вы будете осмотреть Конечно. место преступления? Конечно. Осмотру, Фиксировать на видео регистратор. Видео и фотографию, да? Добро. Но ну, про меня ничего не ну, Что слышал. Ну, я могу про кого-то что-то слышу. А то меня там, меня там. В вашем отделе пытались наркоманы сделать. Псекушку четверть раздать в феврале. Не возьмусь конвертирую, я оставишь. Так и они не взялись. Никто не взялся. Видите, они даже болт не прикрутили. Куда болт дели, неизвестно. То есть они, вот любой ребенок подойдет и mm -hmm. может палец сюда сунуть. А здесь 200 ампер. Они а, получается что конкретно ну, я не знаю, я тут вообще не специалист. Да. Я вижу, что вот эти провода они в это повыдергивали и вон там оставили. Ну, ваша квартира. Ну, да, вот 16 же написано. Угу. Вот нижний провод, он идет на счетчик. Угу. А со счетчика идет провод, вон он, а, желтый, угу. да, пустой. А вот здесь, я предполагаю, вот такой же бочонок они открутили и изъяли. Понял? То есть, электричества в квартире нет. И исчез бочонок имущество. Они, видишь, они почитали мои бумаги, они соображают. Матюшенко больше не кидается на меня, рукоприкладством не занимается, а правда, они больше не тырят, они их оставляют на месте. А про бочонок забыли, стырили. И болт стырили еще. И болт, да, стырили. И что написали? Объектом осмотра является электрощиток, расположенный в счетном дыше подъезда 1 до 21 по проспекту Космольской улицы РУД. По подосмотру установлено, что на счетчике против 16 до 21 по проспекту Космольской улицы РУД отключено, подсоединено 4 провода, при этом против 21 электричество отсутствует, а также подключен основной электропровод и отсутствует бочонок и болт, который закрывает электрощиток. А, доступ к электросчету свободный. Можно написать, присутствует опасность. Ну, это осмотр. Это, собственно, объяснение такое. Я же осматривал, чтобы повреждено и отключено. Провода под напряжением находятся в свободном доступе. Ну, вот ребенок какой-нибудь будет проходить мир. О, что-то открыто, а что тут пальцем скринзить без вездец? Все были маленькими, всем было интересно. Все, можем продать. 177 пока произвел осмотр. Ну, Какие-то следственные действия? По материал проверки, когда у нас тоже предполагается осмотр месяцев происшествия. В любом случае, мы же не знаем, а что. Почему он... раньше вы не делали? Я вот первый раз такой протокол вижу. Потому что у нас, когда, допустим, есть материал проверки да, поступают сообщения, не важно, там каждый. Да, я в прошлый раз, раз тоже самое дело. Я не знаю, я же с вами не работал в прошлый раз. Я вам говорю о том, что, допустим, материал-проверки у нас проводится. Может быть, возбуждено, уголовное дело. Mm -hmm. да? Да не может быть, а должно быть вот. в отношении... Вообще, я говорю, в общем... Всем привет. В общем, вот так весело сегодня день прошел. Среда. Э -э, планировалась на этот день международная конференция с Италией с Барбарой Бьянко. Не получилось. Монтировал видео, записал ответы на вопросы с Тимуром по поводу оживления СССР. Э -э, в общем, монтаж откладывается... В третий раз отключена от электричества редакционный пункт СМИ «Камчатский регион». То есть это 144-я статья УК РФ «Воспрепятствование журналистской деятельности». Была вызвана полиция, сообщено совершенно преступление. Там по множеству статей предъявлены два чека. Не знаю кто, кто-то оплатил электричество. Поэтому долгов по электричеству нет. Однозначно нет. Я не знаю, что, откуда у них долги взялись. Ну, это полнейший беспредел происходит. Это... Бруловский же сказал, можете оплачивать любому электричеству. Вы можете представить документы об оплате любому лицу, любому лицу за услугу электроснабжения? Ну, в общем, этому полицейскому я руку не пожал. Так ему и сказал, когда он уходил. говорю, Я, я по вам пожал руку, но после того, как вы меня пытались сдать в психушку четвертый раз и пытались что-то там подлить в мочу, Судя по разговорам, которые велись в отделе полиции во время моего задержания, смотрите видео об этом. Я говорю, <свякое> всякое доверие к вам пропало вообще. Кого не защищает? Вот, не знаю. Кстати, хочу показать вам 5 постановлений. Естественно, четыре месяца назад был подан иск в суд и написано сообщение о совершенном преступлении. Каждый раз выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оно обжаловалось в прокуратуру. Прокуратура отменяла его. Выносилось новое постановление об отказе, прокуратура его опять отменяла. И так пять раз. Вот они эти пять постановлений. Найдите, называется «10 отличий». Вот смотрите, 7 пунктов. Так, ну вот тут Несмеянова сократила до 4 пунктов, но текст один и тот же. Вот, вот это один в один вот с этим вот постановлением. Тоже семь пунктов. Вот рекомендуем обратиться в суд гражданском, в порядке гражданского судопроизводства. Такой же текст, такой же текст. И Ларичев решил убрать. Рекомендую обратиться в суд. То есть все. Можете даже не обращаться в суд. Бесполезно. <звы> Но иск о незаконном отключении электричества был подан. Со второго раза они его приняли. Сначала Никитина его завернула, якобы он был не подписан. Потом брулузки все-таки принял его. Вынес, это, я считаю, совершенно незаконное решение об отказе в удовлетворении была подана апелляционная жалоба, апелляционная жалоба оставлена без движения, на это... на это определение подана частная жалоба, эта частная жалоба опять оставлена без движения, и на... и на это определение подана частная жалоба, и вот сейчас неизвестно, что там происходит. То есть палки в колеса со всех сторон. Пять постановлений об отказе возбуждения уголовного дела. Ну сколько, что, всю жизнь обжаловать что ли или что? А иск подал, палки в колеса постоянно вставляют. Незаконное определение выносит бурлуцкий, и все. И хоть ты тресни. В общем, в этот раз тоже подготовлено сообщение о совершенном преступлении. Просьба, просьба ко всем. Это не бездейственная бумага, она очень помогает. Просьба, вот я сейчас размещу, ссылка будет в описании к видео. Скачивайте, меняйте шапку только под себя и отправляйте по ссылкам, которые указаны в шапке слева. То есть это там прокуратура, следственный комитет, МВД, президент и так далее. На это потратить нужно ну, максимум полчаса. Я, я это быстро делаю, где-то за, за минут 15. Ну а свет появился каким-то чудесным образом, не знаю каким. Всем благодарствую. Безумно и добросовестно. Безумно и добросовестно. Безумно и добросовестно.